Доброго дня! С вами Андрей Никифоров, я врач-диетолог, и это диетолог в холодильнике. И сегодня мы говорим про аллергенные продукты. Ну и на самом деле аллергия может быть на любой продукт, да, но есть топ-5, которые вызывают аллергию чаще всего. И если, соответственно, есть подозрение на пищевую аллергию, то современные.. Специалисты да, типа по аллергии, аллергологи рекомендуют исключить курицу и яйца. Да, дело в том, что сегодняшним днем. Так негласно считается, что курица такая самая, нахимичная, если так можно сказать, еда. И поэтому, соответственно, дабы аллергены исключить, убирают курицу. Ну и яйца, соответственно, всего того, что там тоже есть белок, а белок часто вызывает аллергию, тоже исключают. Что еще стоит исключить? Я бы рекомендовал убрать все продукты, которые не свойственны региону. Одна из причин а, большого количества аллергии в настоящее время – это то, что у нас э, очень большая такая, знаете, мировая логистика продуктов, и продукты могут быть просто аллергенными по тому фактору, что они не свойственны этому региону. Поэтому если да, мы говорим там про цитрусовые, про ананасы, киви и так далее, вот если в вашем регионе эти продукты не произрастают, лучше, соответственно, их сократить. Это было бы хорошо. Далее, что еще вызывает аллергию? Молочный белок, поэтому, соответственно, продукты а молочные также есть смысл сократить, дабы а, убрать количество аллергена. Что еще? Арахис и орехи также являются аллергенными продуктами и морепродукты, ну не забываем про мед и шоколад, тоже знаменитые аллергены. Но тут интереснее вопрос, почему аллергия происходит, да? почему у нас случается эта аллергия. И очень часто причина аллергии в том, что так реагирует наша иммунная система. Вообще в принципе аллергия это такая гиперчувствительность нашей иммунной системы. И возникает вопрос а почему моя иммунная система так реагирует на, в принципе, не опасные продукты? Здесь ну, можно как бы сотрезать воздух и да, говорить, ну почему такая несправедливость? Но понимать нужно еще важный момент. Если мы постоянно стимулируем свою иммунную систему, то аллергические реакции могут быть намного-намного чаще. Как можем стимулировать свою иммунную систему? Имуномодуляторы, иммуностимуляторы. Сейчас все эти да, препараты, там нет что, вот, там, значит, вирусное, невирусное, все начинают пить, там кагоцил, рабидол, еще, еще, еще, еще, еще. еще. Если наша иммунная система такая вся, да, ух, то с кем ей воевать? Вот аллергические реакции. Также хроническое воспаление может на это влиять. На хроническое воспаление, кстати, может, например, вот подсолнечное масло. Да, здесь есть омега, омега-6 это воспалительная омега. Поэтому если мы, соответственно, имеем такие аллергические реакции, то есть смысл сохранить, да сократить количество а, растительного масла в своем рационе именно кукурузного и подсолнечного. Например, льняное и.. Оливковая а масса будут наоборот воспаление сокращать. Также важно помнить, что на аллергию может влиять хронический стресс. Да, в силу того, что наши гормоны, в частности кортизол, это такой тоже воспалительный гормон, и он может также провоцировать да, и быть так возбуждающим нашу иммунную систему гормонам, что тоже будет приводить к аллергическим реакциям. Ну, а первое, что стоит делать, если аллергическая реакция есть, это, конечно же, сократить количество аллергенов. Да, если не знаете, на что аллергическая реакция, то можно свой рацион обнулить до, скажем, да, гипоаллергенных продуктов, например, гречки и затем через дневник аллергический, да, то есть добавлять потихонечку продукты. Да, такая тактика очень здорово себя оправдает, но ее надо помнить, что очень часто пищевые аллергии не имеют дозы зависимости, то есть даже чуть-чуть нельзя, потому что наша иммунная система среагирует на вот этим воспалительным процессом в виде, да, у кого ринитом, у кого проявлением на коже, а у кого и отеком квинки, что может быть очень опасно. Итак, соответственно, если эта тема была полезной, то лайк, подписка, Напиши в комментариях, есть ли у тебя пищевая аллергия, если есть то, на что, как ты спасаешься. Вела ли ты когда-либо аллергический дневник? Ну, а если интересно узнать про снижение веса, про здоровье, про то, как мы ведем дневник питания для снижения веса, кстати, то, пожалуйста, можешь записаться ниже, есть ссылка, кликай на нее и познакомимся поближе. Расскажу, как я могу тебе помочь в вопросах снижения веса. На этом все. С тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог. Пока!